Вор из моря воду бьет, и стрелки на часах отводит, и время вовсе не идет. Хочу поведать в незатейливых стихах, а соль все непременно встретит грея препятствия свои. Преодолея Он приплывет на Алых парусах Она стоит на берегу И вечером к маме ее Пронзает тело дрожь Из лампы выльет Керосин И платье подожжет На корабле Заметят пламя И время полетит вперед Хочу поведать В незатейливых стихах А соль все непременно встретит Грея Препятствия свои преодолея Он приплывет на алых парусах